что можно сделать, чтобы вновь восстановить нюх и вкус после ковиду Дякую. Нужно купить эмбрио спрей, он продается в моей компании в Украине, и брать им и брызгать себе в левое и в правое ухо два раза в день и точно так же в левую и в правую ноздрю. Четыре дня и нюх и вкус восстановятся. Татьяна Щеглова, здравствуйте. Если человек осознал, что на протяжении жизни зло, ой, ой что он чудовище, О, зачем вы так, если человек осознал, что он чудовище, отворил на протяжении жизни зло, был эгоистом, ощущает огромное чувство вины перед близкими, особенно перед собственным ребенком, кто же ему это, вы разрушили человека, это же как ему теперь жить, это как Рубик-Рубик, убрали середину и все вокруг этого рассыпется, Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у такого человека выровнять судьбу, очистить карму ребенку или свою искупить вину, получить право на новую счастливую жизнь, встать на путь духовного роста? Заранее огромное спасибо, спасибо вам за ответ. Да, да, осознание и неповторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека не нужно считать, что там карма ребенок и так далее все будет нормально поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс вот такой вопрос можно ускорить каким образом быть примером быть примером благочестия быть примером проявленной доброты быть примером восторженного счастья быть примером радости быть примером для того ребенка или для тех детей которые живут чтобы они брали пример ведь человек или человек, он хороший или плохой не из-за того, что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает? Я часто вижу хороших политиков, которые привели страну к тому, чтобы 2,5 доллара в день тратили люди на еду, знаете, которые умирают от голода, скорее всего, и не имеют возможности купить себе одежду. И они очень хорошо выступают, они хорошие люди, они добрые люди и так далее. Но почему же? Они такие хорошие но дело в том что есть еще один пункт который делает человека хорошим этот пункт который на который очень часто люди не обращают внимания, это поступки человека не то что он изменился отлично нужно Теперь изменить поступки, если поступки будут хорошими, значит человек изменился. Я знаю миллионы людей, которые каются, а там мы грешные, прости, Господи. Приходят домой и говорят: ты падла, чтоб ты сдохла, я тебя ненавижу, и там, чтоб ты подавился вообще, я тебя всю жизнь растила, теперь ты не должен или должен. Я тут за вас молюсь целый день, а вы вот такие сволочи и так далее. Я это вижу. Они каются и после этого поступками создают наоборот еще худшие условия для близких. Не нужно раскаиваться, не нужно говорить, не нужно убеждать. Делайте поступки. Поступки есть то, что делает человека без слов, хорошим или плохим.